Станок MR-X5 предназначен для заточки концевых фрез диаметром от 13 до 30 мм с двумя, тремя и четырьмя зубьями. Компактные размеры и малый вес позволяют использовать его стационарно или перенести в необходимое место и подключить к сети 220 вольт. В комплекте со станком поставляются два цанговых патрона с четырьмя и шестью гранями, комплект цанг, шестигранные ключи. На станке установлен заточной диск CBN, предназначенный для заточки фрез из быстрорежущей стали. Дополнительно можно заказать заточной диск SDC, предназначенный для заточки твердосплавных фрез. Перед заточкой фрезы необходимо произвести сборку патрона.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 Патрон вставляется в гнездо истировочной стойки. Грань патрона должна совпасть с выступом на стойке. Головка патрона поворачивается по часовой стрелке до упора. Фреза прижимается передним концом в упор и поворачивается по часовой стрелке до касания режущей кромкой на планки. Корпус патрона поворачивается по часовой стрелке до зажатия и фиксации фрезы. Патрон извлекается из гнезда. Режущие кромки должны быть установлены параллельно граням на головке патрона. Для заточки площадки патрон вставляется в гнездо, находящееся в вертикальной боковой стойке. Грань головки патрона должна совпасть с выступом гнезда. После включения станка подождать, когда вращение двигателя станет стабильным. Патрон заглубляется до упора и удерживается, пока звук заточки не исчезнет. После этого патрон поворачивается на шаг до следующей грани для заточки следующего зуба-фрезы. Эта операция повторяется до полного оборота. Для облегчения контроля грани патрона пронумерованы. Покрутив рукоятку поперечного перемещения, можно сместить положение фрезы для получения нужных параметров. Для изменения настройки угла необходимо ослабить стопорный винт, повернуть стойку вправо или влево и затянуть стопорный винт. Для заточки трех и четырех зубых фрез по задней поверхности ставьте патрон в гнездо вертикальной стойки с задней стороны станка. Грани на головке должны попасть напротив штифтов, имеющихся на стойке. Прижмите патрон до касания фрезы заточным диском до момента исчезновения звука заточки. Затем приподнимите патрон, поверните на шаг до следующего зуба и повторите процедуру. Для заточки двух зубов фрезы по задней поверхности вставьте патрон с фрезой в гнездо высокой стойки на боковой стороне станка. Грань на головке должна попасть напротив штифтов, имеющихся на стойке. Прижмите патрон до касания фрезы с заточным диском и удерживайте до момента исчезновения звука заточки. Затем приподнимите патрон, поверните на 180 градусов для заточки второго зуба и повторите процедуру. Для подточки перемычек нужно вставить патрон с фрезой в гнездо на горизонтальной полке. Патрон повернуть по часовой стрелке, прижать гранью к эксцентриковому штифту и только после этого заглубить до касания фрезой диска. Так удерживать до исчезновения звука заточки. Патрон не вращать. Затем нужно приподнять патрон и повернуть на шаг до следующего зуба и повторить операцию со всеми зубами. С помощью регулировочной головки можно контролировать величину схождения перемычек. Таким образом, можно получить непрерывные и разомкнутые режущие кромки. Для заточки зубов 1 и 3 с получением разомкнутой кромки нужно принять положение для заточки зубов 2 и 4 с получением непрерывной кромки за 0, затем повернуть головку в положении между 90 и 135 градусов от принятого нуля и произвести заточку.